Приветствую вас всех, друзья, на моем канале YouTube Detailers of Russia. И, наконец-то, я записываю для вас новое видео. Видео-обзор полировальных кругов от компании Lake Country, которая у меня сейчас находится на столе. Совсем не так давно, буквально пару дней назад, мы получили партию полировальных кругов от компании Lake Country. И в этой партии был, конечно же, долгожданный мех, о котором я вам в этом видео все подробно расскажу, какие изменения в этом круге произошли. Также вам расскажу о полировальных кругах HDO, SDO и CCS. Сравним линейку HDO с SDO, то есть, чем они отличаются, расскажу о цветовой палитре полировальных кругов, то есть, какой круг к какой пасте относится. То есть, ну я имею в виду, с какой пастой может работать какие дефекты может удалить и так далее и тому подобное то есть я более подробно в этом видео все вам расскажу об этих кругах но хочу немножко отступить от э, обзора и сказать несколько новостей Это с 1 августа компания LyCuntry повышает цены на 12%. Это связано с этой же пандемией, конечно, с чем это связано, может быть, еще в наше время суть сложно. Поставщики сырья поднимают цены, вследствие этого компания LyCuntry вынуждена поднять цены еще несколько моментов у компании Lake Country увеличились сроки производства где-то на 2-3 недели плюс увеличились сроки доставки то есть срок поставки сырья от поставщика до компании Lake Country. и из-за этого все сроки по производству да вот мы размещаем заказ раньше размещали заказ мы ждали заказ где-то 3-4 недели и буквально до нас он долетал там дней за 10 за 15 это где-то примерно сейчас сейчас это все увеличивается то есть сама доставка от, от, со штатов до России увеличивается примерно дней на 20-25 и плюс срок производства где-то примерно полтора месяца итого срок доставки и срок производства он увеличился и круги попадают на наш рынок уже с небольшой задержкой у нас на данный момент в производстве где-то примерно 6-7 заказов, но э, компания Лайкантри, like она не успевает, э, справ... не справляется со всей мощностью, и, соответственно, э, присутствуют небольшие задержки, особенно вот по вот этим кругам. Э, вот заказ на эти круги у нас был размещен где-то примерно в феврале, в марте этого года, и буквально вот только сегодня мы получили эти круги. То есть э, у нас их пришло, конечно же, много, но все же... Все же и у нас следом буквально недели через три придет еще одна большая партия этих кругов то есть мы уже э, запасаемся в прок чтобы у нас не то что как бы склад был э, ну, поддерживать всех э, наших дилеров а с большим запасом то есть мы смотрим на эту ситуацию э, из этой пандемии со всеми задержками и увеличиваем чуть ли не в 3 в4 раза свои запасы то есть складские, чтобы у нас был большой запас. Ну, на это нужно некоторое время, примерно где-то месяца 2-3. То есть у нас будет на складе очень-очень большой запас, чтобы вот эти вот все временные задержки по доставке нам просто победить. Ну и давайте вам расскажу по... Нет, давайте расскажу по новинкам, какие новинки у нас пришли. Это у нас пришел аппликатор для нанесения дрессингов. Обратите внимание, как он выглядит. То есть у этого поролона закрытые соты. Он двухсторонний, и вот здесь вот есть разрезы, да, достаточно такие удобные, чтобы держать рукой. То есть, можно вот так его схватить и а, наносить дрессинг, допустим, на шины. То есть, он очень удобный. Он как скраб, да, то есть, он достаточно такой твердая, твердая поверхность. Называется поролон кварц, то есть, он а, грубый, ну, с перевода куарс. кварц это грубый. То есть, здесь грубый поролон. А закрытые соты это очень хорошо для того чтобы сам состав он не впитывался в поролон то есть он будет лежать на поверхности это очень удобно ну и две стороны то есть да, если у вас одна сторона вы можете не знаю там одним составом одной стороной наносить а второй состав уже другой стороны наносить. То есть, короче он двухсторонний. А стоимость этого аппликатора 400 рублей этот аппликатор прослужит очень долго он Многоразового использования, то есть его можно стирать, мыть под краном с водой С тем же самым, не знаю, APC All-Purpose Cleaner К примеру, там Enwire Clean, либо Power Clean, там, либо любой другой All-Purpose Cleaner, который у вас в принципе есть Промыли, просушили и работаете дальше Еще один аппликатор для нанесения дрессингов Это уже такой, можно сказать, премиальный аппликатор с мягким поролоном с мягким поролоном и с достаточно твердой формы сама форма аппликатора сделана из поролона из достаточно такого твердого поролона очень удобная ручка и очень очень мягкий поролон с этим аппликатором вы можете наносить составы к примеру какие-нибудь консерванты для кожи для пластика для винила Опять же, вы можете наносить дрессинг на пластик, на наружный пластик автомобиля. Также вы можете этим аппликатором чернить резину. То есть, в принципе, проблем в этом никаких нет. А тоже многоразового использования. После использования постирали, помыли солпропос-клинером, либо с мылом хозяйственным, без разницы, как вам удобно и сушить и в принципе дальше пользуйтесь очень удобный стоимость этого аппликатора составляет 900 рублей а он достаточно надежный и его хватит на очень очень долго то есть у меня есть такой аппликатор а, только красный а, поролон красный поролон это у нас полностью без абразивный поролон он для нанесения восков силантов то есть он его я не знаю у меня он уже наверное, на буду три если не больше то есть и с ним ничего не происходит. Если вы конечно не будете его целенаправленно рвать и крушить, то с ним ничего не произойдет. То есть это у нас две новинки, которые пришли в новой поставке. Я специально их заказал, потому что у нас не было конкретно аппликаторов для дрессингов. Теперь они есть. Я наверное специально могу отнести вот этот аппликатор для наружного применения, то есть для экстерьера. А этот аппликатор можно применять для интерьера автомобиля то есть два аппликатора ссылки на всю продукцию о которой я буду вам рассказывать в этом видео вы можете найти в описании под видео и следующие э, позиции это у нас конечно же так называемый злой мех это можно сказать вторая версия вторая версия нашего злого меха до этого момента злой мех был совсем другой. Во-первых, у него был другой поролон. Поролон был более мягче. И сама толщина поролона была тоже толще. Сейчас профиль у круга стал намного тоньше, что я считаю это лучше. Потому что чем тоньше профиль, тем меньше потерь на поверхности, когда работает полировальный круг. Соты у поролона открытый соответственно круг очень хорошо вентилируется от самой липучки велкро. То есть, когда тепло вырабатывается от трения самих крючков с петлями на липучке, есть, все это тепло вентилируется и выходит через поролон. То есть, сам нагрев, он уже, в принципе, не поступает на поверхность лакокрасочного покрытия. Конечно же, создается трение и вырабатывается тепло и на самом лакокрасочном покрытии, да? то есть, когда мех Работает по поверхности Но основной нагрев идет от липучки Велкро В первой версии тоже было центральное отверстие Как и на этом круге По поводу меха В линейке HD То есть серия HD это злой, злой мех Кстати, американцы взяли с нас пример Я назвал этот круг Злой мех И в народе сейчас он Просто-напросто называется злой мех и американцы сейчас прозвали этот круг Angry Wool Pad", то есть злой мех. Это очень прикольно, что американцы взяли с нас пример и дали ему такое же название. По поводу меха. Мех здесь используется натуральный, то есть натуральная овечья шерсть. Но а, есть момент, а, в основу самого волоса встроена нанограновая пена полиуретана, то есть, грубо говоря, поролон. Этот круг а, по режущим свойствам приближен к натуральному овечьему меху, а, но он оставляет после себя риску, как от поролонного круга. То есть, это такая а, некая золотая середина, а, то есть, этот круг, он а, очень хорошо режет и после себя оставляет минимальные дефекты то есть после, после этого круга вам будет очень легко работать уже на финише этот круг очень хорошо работает на орбитальных машинках в принципе я его тестировал даже предыдущую версию есть у меня в инстаграме сохраненный сторис я нагревал этот круг до 148 градусов вернее нагрев был здесь на липучке велкро я измерял температуру пирометром на поверхности была температура где-то градусов 50. Работал я примерно где-то, может, минут 10 на максимальных оборотах с давлением. Круг выдержал, ничего с ним не случилось. То есть он продолжал работать. И по сей день у меня он, в принципе, есть. Я его не выкинул, то есть никуда. Он у меня лежит в ящике. Также этот круг может работать с ротационными машинками, с машинками с принудительным типом вращения. То есть, в принципе, для всех типов машинок этот круг подходит. Ну, а сейчас... Сейчас мы будем... Нет, нет, нет. Вы неправильно подумали. Сейчас я вам расскажу, с какими пастами может работать этот мех если вам нужно к примеру отполировать какой-нибудь немецкий автомобиль годов так 2015-16 к примеру BMW, либо mercedes то вы можете взять самый-самый абразив. Я буду показывать на тех пастах, которые у нас есть в нашем ассортименте. Это Баллистик Компаунд от компании PNS. Это очень-очень злая паста. Есть видеообзор на эту пасту. Можете пройти по ссылке и посмотреть этот видеообзор. Даже есть два видеообзора. Один а, обзор, как я работаю на ротационной машинке. Второй обзор, как я работаю на орбитальной машинке. Мне, конечно же, больше нравится работать на орбитальной машинке. И рекомендуемая скорость на орбитальной машинке, что на этой пасте, что на этом составе, это 4-4,5 на любой орбитальной машинке. То есть вы берете мех, берете любую из этих паст, Hyper Compound, здесь у нас неразрушаемый абразив, кто работает с системой ПТ, те знают. Здесь технология SMART, здесь у нас оксид алюминия. Здесь... Очень-очень много абразива. И эта паста по агрессивности, они, в принципе, одинаковы. И мы всем нашим покупателям рекомендуем вот эти пасты для работы с трудными лаками, да, то есть твердыми. А, мех, орбитальная машинка, любая из этих паст, и вперед. То есть вы а, работаете, удаляете дефекты. А, следующая паста, с которой может работать вот этот мех, это Hyper Polish. Да, это финиш. Но а, этот мех может работать с этой финишной пастой. То есть, а, к примеру, а, к вам приехал а, японский автомобиль Toyota. А, есть паутина, есть достаточно глубокие дефекты. Вы берете мех, берете Hyper Polish, а, обороты 4 половиной. Рекомендую, конечно же, использовать лубрикант при работе Это у нас No Rinse И эта связка вас просто удивит Очень-очень сильно удивит И а, этот мех с HyperPolish Он удалит паутину Удалит а, самые глубокие дефекты И после этого меха останется практически идеальная поверхность Поверьте мне, этой связка вас просто удивит это такой лайфхак по работе с этим кругом и с этой пастой. В принципе, этот круг может работать с любыми пастами, ну, то есть, смотря какие вы цели преследуете. Теперь приступим к следующим позициям. Это у нас линейка SDO и линейка HDO. Все вы, наверное, знаете эти линейки. Это очень ходовые позиции, которые постоянно пользуется большим спросом. Кстати, линейка СДО претерпела небольшое изменение, то есть ей придали больший угол, то есть больший угол по конусу, и здесь у нас получилось некое такое ребро жесткости, то есть это нужно для того, чтобы когда машинка орбитальная работает по поверхности, чтобы меньше было потерь, то есть на изгиб. Чтобы вы понимали, чем отличается вот этот круг от этого. Во-первых, жесткостью. Вот этот круг, он, как вы видите, он двухсоставной. То есть здесь у нас получается два поролона. Один твердый, то есть как подложка. Он такой достаточно твердый. Кстати, используется здесь тот же самый поролон, что и на аппликаторе. И он создает такую некую жесткую твердую подложку И вследствие этого сама структура, вся форма круга, она достаточно такая прочная Если сравнивать его, к примеру, вот с этим кругом что это дает? Сейчас я вам покажу. Я специально снял видео. Конечно, я не могу еще сильнее замедлить, чем я снял на свою камеру. Снял я 240 кадров в секунду, то есть это замедление. Чтобы увидеть именно вот эти потери, про которые я вам говорю, конечно, нужна камера с более большим замедлением. То есть, не знаю, наверное, 600 кадров в секунду. Да, это, да, можно увидеть. Но я постараюсь вам это все показать. То есть, круг HDO, он у нас, когда работает по поверхности, у него, можно сказать, нету изгиба, да, то есть именно вот этих потерь на поверхности. То есть он, грубо говоря, как монолит работает по всей поверхности и он не изгибается. Когда круг СДО, он за счет своей вот этой мягкой формы, да, то есть у него нет вот этой вот структуры, да, двухсоставной и вот этой жесткой формы, он, у него есть небольшие потери, то есть когда происходит вот это орбитальное вращение, а, то есть происходят небольшие такие а, изгибы по поверхности а, Это первое отличие а, вот этих кругов, то есть линейка SDO и HDO а, Второе отличие, а, обратите внимание на толщину самого рабочего поролона То есть здесь у круга SDO рабочего поролона намного больше, чем у круга HDO Вот обратите внимание это, это, наверное, можно отнести к плюсу, но у круга HDO, как вы видите, он двухсоставной, еще раз повторюсь, здесь есть дополнительный слой, и он играет роль вентиляции. Как это все работает? Как я вам рассказывал про злой мех, непосредственно сам нагрев вырабатывается от липучки Velcro. И к примеру, здесь тепло, оно будет сразу же поступать на лакокрасочное покрытие. То есть, если, к примеру, вы будете сравнивать в одинаковых условиях круг HDO и SDO, то поверхность, где вы будете работать кругом SDO, будет нагреваться интенсивнее, нежели где вы будете работать кругом HDO. Почему? Потому что здесь тепло отводится через этот поролон. Здесь соты, они достаточно крупные и очень хорошо продуваются. Почему, они, почему тепло не проходит сюда, да, через поролон? Потому что здесь у нас получается как некая мембрана То есть поролон сам приклеен к этому поролону То есть серый поролон приклеен к синему поролону И здесь как некая мембрана, которая не вентилируется То есть она не пропускает потоки воздушные Они все выходят из серого поролона И соответственно у нас не будет проникать нагрев от липучки велкро на поверхности ЛКП, это несомненно большой большой плюс, если сравнивать его с кругом СДО как я уже сказал, что этот круг претерпел небольшие изменения и компания country она сделала здесь больший угол то есть больший конус, соответственно здесь чуть больше рабочая поверхность у этого круга, буквально я не знаю, миллиметра, наверное на полтора-два у круга СДО чуть больше рабочая поверхность Паролоны одинаковые абсолютно, что у этого круга, что у этого, они работают абсолютно одинаково, то есть они сделаны, грубо говоря, из одного куска. По поводу ухода за поролоновыми кругами, ни в коем случае не продавайте поролоновые круги, особенно с сжатым воздухом, потому что вы забиваете все остатки ЛКП и остатки пасты вглубь поролонового круга. А, особенно актуально для кругов HDO. Почему? Потому что а, все же увидели видео, где я чистил круги, да, и где я показывал, что а, один человек работал кругом HDO и буквально на одной тачке он расшатал круг вообще в хлам. А, то есть получается, он продувал его воздухом, а, вся, вся эта грязь, она проходила туда вглубь, а, склеивалась между собой и получалось, ну, сам круг, он сдавливался, а, соты сдавливались, а, деформировались, и воздушные потоки, они просто-напросто не могли, грубо говоря, выйти. И ну, не вентилировался круг. И вследствие этого происходит перегрев, э, разрыв липучки от э, поролона. То есть, да, клеевая основа э, разрушается. Сам поролон не выдерживает. То есть, да, он, грубо говоря, взрывается, да, он разлетается кусками. Потому что воздуху нужно выходить, а, а ему нет куда выходить. То есть, некуда, вернее, выходить. он ну, просто-напросто... Грубо говоря, ну, рвет его на, на, на части. То есть очень важно мыть круги, либо в станции, либо под краном. Опять же, у меня есть видео, как ухаживать за поролоновыми кругами. Можете перейти по ссылке. Здесь есть подборка, плейлист. И вы можете посмотреть все видео, как правильно ухаживать за поролоновыми кругами. Прежде чем подвести итоги по этим двум позициям, то есть круг SDO и круг HDО, я хочу привести тот факт, обратите внимание здесь у меня в руках старый круг из линейки HDO, который отработал ну, примерно может машин 10-15 этот круг он нормально обслужился нормально за ним ухаживали то есть его были в станции мыли под краном то есть проблем никаких нет то есть нигде поролон не разорвало липучка не отклеилась но обратите внимание поролон он уже намного подсточился то есть ну Примерно, наверное, миллиметрика на 3 он стал меньше. Если сравнивать э, круги от компании Lake Country, любые, в принципе, э, любые круги, да, любая линейка, там CCS, SDO, а с конкурентными кругами любой компании, которая сейчас присутствует на рынке, э, в ценовом сегменте примерно там 700-800 рублей, да сейчас достаточно много таких позиций, касаемо кругов лайканты. Возьмем новый круг, работайте вы можете и зарабатывать его в самый ноль, в самый ноль. То есть, грубо говоря, вы дойдете, к примеру, там до синего, до серого поролона, либо а, в, круг, в кругах СДО вы можете дойти до самой липучки Конечно, этого уже будет неудобно работать такой тонкой лепешкой, но круг по всей своей толщине он имеет однородную структуру, то есть он Пилит от начала и до конца одинаково, без изменений. Если мы возьмем круг какой-то другой компании, то он будет пилить примерно миллиметра два-три. Он будет пилить неизменно. А потом, после того, как круг стачивается, поверхность уменьшается, там слой поролона он достаточно мягкий, он как каша. И он уже не показывает те свойства, как показывает новый круг. Это отличительная черта лейканта то есть в перспективе эти круги они намного выгоднее чем круги а, приобретенные к примеру там по 500 по 400 рублей а, за штуку если сравнивать с этими кругами в перспективе это намного выгоднее ну а теперь давайте подведем а, плюсы-минусы по кругам а, из линейки sdo и sdo, а, SDO толщина рабочего поролона намного больше, чем у HDO, это плюс. Конус, то есть больше рабочая площадь. Если присмотреться, здесь есть небольшие ребра жесткости. То есть компания Lycantry like добавила этому кругу чуть-чуть жесткости, чтобы, маленько был, чтобы этот круг маленько был похож на круг HDO. То есть минимизировать потери при работе на орбитальной машинке. Толщина рабочего поролона плюс большая площадь, плюс здесь у нас получается меньшая рабочая поверхность, чем у этого круга незначительно, но меньше, здесь есть дополнительная вентиляция то есть этот круг не перегреет ЛКП это огромный плюс и огромный плюс особенно для новичков, которые только-только начинают работать, да и в принципе не для новичков и для профессионалов это очень удобно, когда круг не перегревает лакокрасочную поверхность это очень-очень удобно. Второй плюс а, у этого круга а, это жесткость, то есть, да, сама сама форма а, ну, такая монолитная конструкция то есть это а, тоже считаю большой плюс в сравнении с этим кругом кому порекомендую работать этими кругами? А, ну во-первых опять же скажу новичкам то есть новички, которые а, начинают работать и не понимает, да, еще до конца не осознают тот процесс, то есть, да, при котором происходит перегрев поверхности лакокрасочной. Этот круг подойдет для более уже продвинутых профессиональных дитейлеров, которые, в принципе, знают все тонкости в полировке. Но также этот круг я могу порекомендовать профессионалам, потому что этим кругом очень удобно работать за счет того, что его очень жесткая подложка. Эти две линейки HDO и SDO, они достойны внимания. По поводу цветов, которые присутствуют в линейке SDO. Это у нас синий поролон, оранжевый поролон и черный поролон. В линейке HDO у нас присутствует синий поролон, оранжевый поролон, черный поролон и еще здесь есть красный поролон. Также в линейке HDO присутствуют еще микрофибровые круги. Это у нас агрессивный микрофибровый круг это у нас одношаговый микрофибровый круг то есть он грубо говоря у нас средние режущие способности но этот круг уже сняли с производства все из этой дурацкой пандемии здесь у нас используется достаточно такая агрессивная микрофигура которая будет приближена к меху ну не дотягивает по режущим способностям но отличительная черта микрофибровых кругов это финиш который оставляет эти круги финиш просто изумительный. риска она Просто минимально. На финише после этих кругов вы будете работать очень быстро. Результат будет просто суперский. Но этими кругами нужно уметь работать. Несомненный плюс в том, что в линейке HDO присутствует больше кругов. То есть у нас здесь получается 4 цвета синий это у нас можно сказать режущий круг, который удаляет дефекты, примерно это будет P2000 и также этот круг он оставляет после себя тоже изумительную поверхность, особенно если к примеру работать работает составом Hyper Polish. также вы можете работать с составом HyperCompound либо ballistic compound ну в основном наши партнеры наши клиенты кто покупает эти круги и особенно если приобретает состав hyper polish это тоже еще одна бомбическая связка то есть синий круг hyper polish на мягких лаках да даже на твердых лаках показывает очень хороший результат удаляется паутина такая достаточно легкая и придается уже в принципе максимальный блеск можно работать к примеру, хайпер polish этот круг одним шагом и у вас будет уже в принципе готовый результат по поводу структуры поролона здесь очень мелкая и чистая структура этот поролон он будет сопоставим к примеру с поролоном с закрытыми сотами то есть здесь отличительная черта этого поролона от других поролонов заключается в том что состав который вы загружаете на, ну полировальный состав, который вы загружаете на поверхность круга, он не сразу же теряется в самом поролоне, он, можно сказать, лежит на поверхности. Это достигается за счет того, что здесь очень-очень мелкие поры у самого поролона. Но в отличие от поролона с закрытыми сотами, этот поролон, он имеет очень-очень хорошее вентиляционное свойство. То есть он очень хорошо сам по себе вентилируется. И вследствие этого он, опять же, не перегревает поверхность. Следующий поролон, оранжевый. Этот поролон обладает средними, можно сказать даже лайтовыми режущими способностями. Больше он подходит под финишную поверхность, то есть режет примерно риску P3000, приблизительно при P3000 и уже оставляет после себя финишную поверхность намного лучше, чем синий круг. Но э, дефекты будет удалять намного дольше, чем синий. То есть этот круг можно уже, в принципе, использовать э, так же, как и синий. Синий на твердых лаках, а оранжевый, к примеру, можно использовать на мягких лакокрасочных покрытиях. Удалять, к примеру, дефекты, э, которые оставил, к примеру, состав баллистик Compound. И после баллистик Compound мы можем взять Hyper Polish с этим оранжевым кругом и удалить э, всю матовость, которую оставил состав Ballistic к примеру, с мехом, вы достаточно быстро удалите дефекты и придадите уже, в принципе, финишную поверхность. Если это черный цвет, если это черный цвет, то я рекомендую применять на финише, то есть третьим шагом, черный поролоновый круг. И черный поролоновый круг у нас будет работать уже только с финишными составами, то есть антиголограммные составы. К примеру, это Deep Finish от компании PNS. Либо тот же самый Hyper Polish от компании OPT То есть еще раз пробежимся по-быстрому К примеру мы удаляем достаточно грубые дефекты Мы берем мех, берем баллистик компаунд, Удаляем паутину и разнообразные дефекты у нас остается а, замотованная поверхность. Мы берем синий круг, если это твердый лак. Либо оранжевый круг, если это мягкий лак. И работаем уже с финишным составом. Либо Hyper Polish, либо Deep Finish от компании PNS. Удаляем а, все дефекты. И если это у нас не черный цвет, то мы уже заканчиваем а, полировку на втором шаге. И если это черный цвет, то мы берем черный поролон и работаем с тем же составами. Либо это Hyper Polish, либо это Deep Finish и придаем окончательный блеск и суперский финишный результат. В линейке SDO, как я уже сказал, три цвета. Это у нас синий, оранжевый и черный. То есть, в принципе, все то же самое, что на HDO. Только в HDO есть еще красный поролон Красный поролон это у нас полностью безабразивный поролон Он не царапает лакокрасочную поверхность Не причиняет никакого ущерба, никакого урона Этот поролон предназначен для нанесения восков либо силантов Также этот круг в принципе можно использовать на всяких говнолаках Говнолаки это те лаки, которые царапаются от дыхания Как правило это ремонтные лаки То есть автомобили покрашены не по технологии И к примеру даже черный поролонный круг который используется на финише для придания максимального блеска он может оставить какие-то дефекты то здесь я рекомендую всем своим клиентам всем нашим партнерам использовать красный поролон круг потому что здесь уже сам поролон как сам материал он уже не выступает в роли абразива и здесь у нас будет работать уже чисто сам состав либо это hyper polish либо это deep finish и в принципе Этим кругом можно добиться изумительных результатов даже на говно Цены на все круги на линейку SDO HDO вы можете посмотреть на нашем сайте. Ссылку я оставляю в описании. Можете перейти и ознакомиться с ценами на данные круги. И следующая линейка, это у нас достаточно прикольная такая линейка, это у нас CCS. Круги, которые начинают пользоваться популярностью. И все больше и больше детейлеров отдают свое предпочтение именно этим кругам. Эти круги, несмотря на то, что они не имеют центрального отверстия, они работают на машинках двойного действия, то есть на орбитальных машинках, на машинках с принудительным типом вращения, на ротационных машинках. В линейке CCS у нас присутствует 4 цвета. То есть это у нас желтый, самый-самый режущий круг, самый агрессивный оранжевый, это у нас средний режущий круг, Белый круг Белый поролон вернее Здесь у нас закрытый сотый поролона Как я уже сказал Что закрытый сотый поролона это очень хорошо в том плане, что состав, который мы загружаем на круг, он лежит на поверхности. То есть он не теряется в сотах и работает по поверхности. Этот круг будет работать агрессивнее, чем круг с открытыми сотами. Но есть момент, что этот круг греет поверхность интенсивнее, чем круг с открытыми сотами. Потому что здесь достаточно плохая вентиляция. Если в него подуть то, в принципе, вы э, не продуете поверхность. Ну, очень тяжело. Также э, очень тяжело за ними ухаживать, э, потому что эти круги очень тяжело выжимать, если вы будете их промывать, потому что, как вы понимаете, здесь структура вся закрытая. То есть, получается, э, сота и э, вот в этой соте пленочка. Это называется закрытая структура поролона. Конечно, не вся структура полностью закрыта, как где-то есть открытые соты, но 90% это закрытые соты. И если вы будете мыть этот круг, то есть выжимать его будет очень-очень тяжело. И на машинке этот круг вы не высушите, у вас будет дисбаланс, то есть машинка будет колбасить. И черный круг, черный финишный поролоновый круг, который применяется у нас уже с финишными составами. И опять же, я рекомендую его применять третьим шагом на черных цветах. По поводу желтого поролонового круга Он Чем-то похож на синий поролон Из линейки HDO Либо из линейки SDO Но этот поролон Он будет намного Агрессивней, но финишная поверхность После него будет примерно такая же Примерно, примерно она будет Сопоставима с Этим кругом, но структура Сама ячейка поролона Она намного больше, то есть крупнее чем в линейках sdo и hdo работает этот круг как с абразивными пастами так и с финишными пастами опять же вы можете взять к примеру желтый круг удалить какие-то дефекты с помощью пасты баллистик компаунд либо hyper compound потом взять оранжевый круг взять hyper polish либо deep finish удалить дефекты которые остались от желтого круга связки с абразивом и если опять же это у нас не черный цвет то мы на этой связке уже заканчиваем а, по, про белый круг по белому кругу он у нас работает уже с финишными составами и в принципе я рекомендую его использовать на мягких лакокрасочных покрытиях это к примеру mitsubishi honda suzuki то есть да вот такие вот проблемные лаки этот круг будет очень хорошо а, работать. Только обязательно следите за температурой. Не перегревайте поверхность. Особенно вот с этим поролоном. Потому что здесь закрытые соты. Это очень-очень важно. И если это черный цвет. Опять же еще раз скажу. Что на черном цвете. Третьим шагом обязательно пройдитесь с финишем. Либо это Hyper Polish. Либо это Deep Finish от PNS, Либо любая другая финишная паста. которой вы работаете. И вы создадите изумительный блеск. Изумительную финишную поверхность. На черных цветах Особенно а, те цвета, которые не металлики Где в принципе видно все дефекты а, Которые не видно на металликах Потому что металлическая крошка Она все же скрывает а, небольшие дефекты И человеческий глаз их просто-напросто Не воспринимает и не видит А те цвета, которые не содержат в себе Металлическую крошку На них видно а, любую, любой, любой дефект Любую царапинку минимальную то есть, да. И для этих цветов Особенно я рекомендую проходить третьим шагом Уже черным черным поролоном кругом. Обратите внимание на саму форму кругов CCS. Компания like Country имеет патент на карманы, то есть да, вот CCS Technologies. Вот эти карманы, они имеют закрытую структуру поролона. То есть здесь вот, вот в этих кармашках структура она полностью закрыта. Для чего нужны вот эти кармашки на всей поверхности? поролонного круга. Это удобная технология, особенно для полировальных паст. Когда вы загружаете пасту, если вы переборщили с пастой, то есть во время, в процессе работы, излишки пасты, они собираются вот в эти карманы. И паста, она не разлетается по поверхности, а именно собирается в этих кармашках. И за счет того, что здесь закрытая структура поролона, паста, она не проникает внутрь поролона, она находится именно в этом кармашке. И для того, чтобы достать нам пасту из этих карманов, нам нужно всего лишь надавить на машинку и, ну, даже в процессе работы надавить слегка на машинку и из этих кармашков, распределиться по всему кругу то есть это очень удобно но есть один момент что площадь то да, рабочая поверхность пятно контакта она меньше если мы возьмем к примеру круг с ровной поверхностью то есть здесь площадь но ну, пятно контакта будет намного больше чем у этого круга ну в принципе это такие незначительные моменты что в повседневной жизни да в повседневной полировке вы этого можете и не, не заметить, но опять же, здесь есть а, плюс за счет того, что здесь чуть-чуть меньше рабочая поверхность, а, этот круг, он а, не так греет а, лакокрасочную поверхность. В принципе, я вам достаточно много рассказал о всех кругах, это у нас линейка CCS, линейка SDO, а, линейка HDO, то есть все у нас круги, они здесь. А, я думаю, это было очень полезное видео для вас кто-то подчеркнул для себя информацию по поводу этих кругов возможно из вас кто-то возьмет на вооружение круги из линейки ccs это очень очень прикольные круги я сам этими кругами работаю мне очень сильно эти круги нравятся эти круги может принципе работать как на орбитальных так и на ротационных машинках с принудительным типом вращения и хочу обратить ваше внимание что в нашем ассортименте а, то есть на нашем сайте, какие круги присутствуют В принципе, они все предназначены для работы на орбитальных машинках И если здесь нет центрального отверстия, это не означает, что этим кругом нельзя работать на машинке двойного действия Для машинки двойного действия очень важен вес полировального круга И в принципе, все полировальные круги от компании Light like Country, они соответствует этому стандарту. Ну, я думаю, что в принципе можно видео уже заканчивать, потому что видео получилось очень-очень длинное и, в принципе, информативное. Кому понравилось мое видео и если кто-то хочет еще видеть подобный обзор на другие линейки кругов от, компа... от компании Лайканты, то пишите в комментариях, я обязательно выберу время и постараюсь записать подобное видео, но уже по другой линейке. Может кто-то хочет по конкретной линейке, да, чтобы я записал видеообзор. А Кстати, для одного моего подписчика в инстаграме совсем скоро придут полировальные круги. Они очень похожи на меховые круги из крученной шерсти, то есть они по форме такие же, но там поролон, нарезанный поролон квадратиками, называ называется Talted Foam Pad. То есть мы их скоро привезем, это у нас следующая поставка будет. И я обязательно их на эти круги сделаю обзор обзор уже ну, с практикой то есть да покажу как они работают я сам первый раз эти круги буду использовать то есть я до этого как бы эти круги ну, в руках даже не держал ну и все все буду заканчивать спасибо кто смотрел это видео ставьте жирный жирный лайк и всем пока